Ну что, друзья, доброе утро. Я встал пораньше сегодня, чтобы сделать обзор. Все еще спят. Ну что, поехали. Проживаем мы на третьем этаже. У нас, можно здесь сказать, два балкона. Внизу бассейн с детей. Там мы кушаем. А он там тут уже проснулся, горничная, либо проснулась. Там столовые. Что интересно, здесь вас будут встречать красивые деревья. Парковая зона можно сказать. Ну что, спускаемся вниз. Мне больше всего понравились здесь разные виды деревьев. Я разговаривал с хозяйкой, она сказала, что Строительство началось именно с посадки деревьев. Потом строились здесь все эти здания. Такая вот лестница. Здесь вы тоже можете уединиться и покушать. Такие вот пальмочки здесь. дальше здесь вы можете сготовить, посидеть всегда свободные места настолько большая территория, но ну, я так думаю соток 20 есть здесь что здесь хватает места всем отдыхающим ну ладно, поехали дальше Наш балкончик. Здесь туалет, душ. Умывальник. Территория... Огороженная Чужих нет Здесь столовая Тут такой проход между Домами Идем дальше Ведет цветы все красиво здесь тоже нас ждет бассейн тут вы тоже можете отдохнуть и там вот забор у нас другой уже дом частный ну там идет строительство Здесь такой красивый бассейн. Интересно, в основном, в этом бассейне купается очень много людей. Ну, как много. Человек пять. Остальные, я думаю, на море. Здесь такой крутик. Не знаю, что за дверь там не заходил ночью ну, отправляемся отправляемся друзья на море если вы захотите приехать у вас очень гостеприимно встретят здесь лежаки можете отдохнуть а здесь выход Выход на главную улицу. Так. Ага, Наконец-то мы вышли. Бух. Можно было потише дверь закрыть. Ну ладно, пойдемте дальше. дорога к магазинам к морю здесь вообще одна одна главная дорога и все и дальше мы выходим на магистрали у нас другой район главная улица тоже строятся дома мы идем дальше. Здесь всего лишь, друзья, несколько продовольственных магазинов. Пока что они сейчас закрыты. так выглядит главная улица. Находимся мы в районе якорная щель. В основном гостиничные номера для проживания. Частные дома, людей сейчас мало. Видно, еще все спят, но ну, немножко здесь днем чуть-чуть оживленно. Может быть, какие-то месяца здесь больше народу. Ну, именно сейчас я решил заснять, потому что спокойно, тихо, никто не мешает. Можно сделать хороший обзор. Дорога к морю у нас ведет такой через небольшой мостик. Сейчас посмотрим там. Под ним протекает горный ручей. И я, бывает смотрю рыбок. Но сейчас солнце еще пока не так зашло, поэтому очень плохо видно. Ну, мы видим горный ручей, здесь газовая труба проходит. С этой стороны у нас тоже красиво. Ну, ладно, идем дальше. А, кстати, друзья, здесь еще часть магазинов будет. У вас уже почти перед морем. Ну сейчас, как видите, все закрыто. Может кто-то и и посмотрим. Постоянно под вечер здесь. Шашлычок кто-то делает или что-то еще выпекает. Стоит мангал. Здесь вы можете купить всякие надувные матрасы, персики, арбузы, там, я не знаю, продукты какие-нибудь. Ну пока сейчас рано. И закрыто все. Кафе Баклажан мы видим. Тоже не так уж много народу. Но может быть кому-то это по душе. Это дорога к морю. Вот она, так, горная речка. Ну, давайте попробуем пройти там, где я не ходил. Обычно мы вот, здесь поверху идем. Так, сейчас мы, наверное, вот здесь попробуем пролезть. Да, он закрыт там замок. Ну, мы вот здесь аккуратно пролезем, посмотрим, что здесь в этой реке. А, ну, достаточно прозрачно и мы видим даже плавает маленькая рыбка так на ну, нас друзья там ждет большое синее море вообще такое место красивое мне понравилось спокойно тихо вечером играет музыка не сильно так здесь хочу найти может какая-нибудь рыбешка будет проплывать но не видно ну вот друзья наше море наше красивое море людей можно сказать вообще нету днем здесь практически Пляж небольшой, пляж небольшой. Сколько тут? Ну метров, наверное. Метров сто, 120 вот так.